Майнкрафта а сегодня мы играем в... Вы спросили, что? В блок Block это Майнкрафт. Самое первое нужно мне файкл достать. И куда-то на середину... 2, 3, вот сюда. Нет, чуть-чуть проверю. Вот сюда. Так. Дальше... О, Че шапки с крыльями. Конечно, и без скина, но ладно. Так, mm. квесты. Тут говорится то, что такое, ага. ага. Нужно добыть камень. Ой. Ну, вот такие осколки. Тут нужно рукой как-то ломать. Интересно, почему рукой, если рукой не, не получается ломать. Но ну, у меня получилось вот. А. пустой рукой, походу. 6 мне нужно 16 штук таких а, иногда у меня бывает с, ну, с мышкой то что она сама отключает и кстати смотрите если я кидаю то вот это вот так кидается ну ладно так вот 16 и написано что квест завершен я а получаю лут чест. Это такой сундук, который дает рандомную вещь. Вот так вот. Дальше мне нужно сделать верстак. Это, значит, вот так. И каменный век. И верстак готов. Мне опять дают лут чест. А мне нужно дерн. Это значит землю сделать. Мне опять дали жидкостный сплей. Ладно. Но как сделать эм, землю? Я помню. Ну как, кстати, помню. Я чуть-чуть играл. Прям чуть-чуть. я там только начало. Но это не, не в этом дело. Дальше. Вроде как-то палки нужно сделать. Да, вот. Я а, да, там только одну делать. Ну ладно, ладно. Вот уже вторую палку сделал. Ну, можно так сказать. Вот смотрите, тут прям вот так сделано. Хоп, вторую палку. Теперь вроде как.. Э, я не помню, но вроде как два. Две этой штуки. Два булыжника. Как это делается? Вот так? Нет. Так? А вот да, вот это. Сразу же я могу побыстрее сразу же булыжник делать. Так, сколько мне нужно земли? Десять. Так, э, сколько я уже собрал? Четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Дальше это я вроде как опять выставляю. Стой, у меня это, так работает, эта кнопка. Э, о, да, работает. Чтобы прям все так делать. Так, вот у меня получилось крови, и вот земля получилась. А дальше мне нужен стон крюк. Как он там делает? Посмотрю сейчас. Ага, 4 булыжника. Ну, думаю, это на изи. О, это что? Ну, с этим я вообще даже не встречался. Дальше мне нужно 4 булыжника. Это значит. Раз, два, три, четыре. Все. Готово. Оп. А тут... А, это очень мудро мне это лень совсем лень делать потому что каждого вида по по четыре дерева ну по четыре саженца каждого вида нужно сделать ну ладно постараюсь сделать. так Вот это я выставляю вот так. Хоп. Потом опять это ломаю. Потом опять выставляю. Потом опять ломаю. Потом опять выставляю. Потом опять ломаю. И, mm -mm. И тут так было. Нужно раз. 5. Если я так попробую сделать, мне а не получается. также же сделайте, как и с землей, и с другими вещами. Ну, булыжником, землей. Так, дальше мне вот это нужно. Оп, собрал. И думаю, вот столько хватит. Оп. Потом.. Опа, ой, с два. Потом опять так делаю, потом я вот так делаю. Хоп, получается mm -mm. тоже нет. Мне нужно еще 4 ловы саженца. Мне нужно еще 4 лиловые саженца. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Так, я тут, я тут, я тут. Так, звук вроде как есть, да. А нужно еще два саженца таких лиловых. Потом добуду. О, мне нужно сделать каменный молот. Для этого мне нужно раз-два. Хоп. Вот так и вот так. Да-да. Mm. Мне нужно еще вот это доломать, вот этот. А потом уже пытаться что-то сделать. Опять добыть. Так, добыл 10 штук, думаю, хватит. Вот столько. Делаю вот так вот. Потом еще раз не так потом делаю из этого землю потом из этого я делаю вы саженцы и должно у меня быть а, мне до сих пор еще нету столько саженцев сколько мне нужно ну давай еще сделаю 10 Потому что из десяти из десяти у меня выпадает только один саженец еловый. А математика получается так, то что если мне нужен один, мне нужно еще 10 саженцев. Хоп. И последний. Раз, я должен вот так сидеть. Твой. А что мне еще не хватает? 16, 8, 8, 11, 9, 5. А вот, все правильно. Саппинг. А дальше мне нужно дерево. Так, флор. Это как делается? К. Ага, нужен краситель. Ну, это я еще не знаю. О. Что-то мне выпало. Ну, ладно. Так, теперь следующее задание сиди. Добыть 16 дуба. Для этого мне нужно один. Одна земля. Один булочек переделанный в землю. Потом посередине вот сюда вот так. Э, это я вот сюда поставлю. И именно дуб, пос дуб посажу. И можно вот так приседанием делать, в чтобы выросало побыстрее дерево. Вот этим нельзя добывать дуб, потому что будет в, в пыль превращаться или как. Поэтому мне сейчас нужно рукой так сделать. Потом сделать палки и, ду Ой, и топор. Потом дальше можно добывать. Вот так вот. И сразу же все ломать. Вот так вот получается. Опять вот так проседаю. И получается еще дерево. Ладно, всем пока, с вами был Кристалл Майнкрафта, сегодня мы играли в Эстон Блок, ну проходили. Всем пока-пока.